запись так. задний фон, раздупляемся, приходим в чувство, все хорошо так. нам нужен из сегодня у нас будет гайд на из реаля прям в прямой трансляции мы запишем а, кстати, ребят, у из есть несколько вариаций сборок, но ну, с такой сборкой я правда ходил на АДК-лайн но мы сейчас пересмотрим так, давайте сразу пересмотрим его вариант магический зубношора вот мы сразу все добираем, он ему в принципе тут нахрен не нужен Лучше, конечно, зайдет э, либо же э, мучение Леандрии, потому что 10% дополнительного урона магического очень будет больно бить, э, либо же э, антихил. Ну, я думаю, в принципе, меняем сразу антихилл. этим, думаю, все понятно. Э, руны, казни электричеством, да, охотник потепления не жизни. И там, в принципе, это стандартное. А почему именно такая сборка? Потому что при... Э, Посох Архангела, Личбейн, Гроза Личей, да, а, сферы Рабодона. Но опять же, он собирается намного быстрее, а, чем антихил. Вот. Потому что это, вот эти четыре предмета, основной урон у него идет. Можете, конечно, вместо него собрать еще посох. Это чтоб на верочку. При таком а, билде он будет шотать. А, так. Окей, физический билд. Перелог заклинатель. Вообще, вообще, в принципе, вот это идет его основа билду, но я советую заменять а, тринити на перчатку, почему перчатка? потому что она дает а, возможность а, вам держать противника на той дистанции которая вам нужна, то есть вы его замедляете когда он от вас бежит да, и замедляете, когда он на вас бежит, то есть вы сможете мансить сейчас это все в принципе просмотрим мы а, в тренировке я люблю гайда через тренировку делать это самое оптимальное. И рассмотрим быстренько, что он имеет при какой сборке. Рун, руна на АДК, тоже казнь электричества, поток маны. Поток маны ему на АДК надо. Восстановление жизни, надокающийся боре и казнь электричества. Но казнь электричеством, если вы планируете накидывать урон от руки или очень часто спамить первым, вы можете и завоеватель брать. Дополнительно будет 7% урона вылетать. Тоже неплохая штука, но я играю через Канер и для того, чтобы вырезать одну конкретную цель. Именно вырез одной цели. Что касается вообще позиционных и героина самого Изреаля. У него есть два... две вариации. Это нападение самого Изреаля, когда он агрессивно играет, и когда он отходит, когда на него нападают. Что касается нападения, как вообще происходит сама суть. Вы кидаете второй навык из Изреаля, который попадает меткой на цель, так же самое может и на башню попасть. После попадания по вражескому чемпиону э, Умением первым выстрелом с руки Либо же использованием третьего навыка прыжка Либо же ультой она взрывается Восполняет вам ману Наносит врагам магический урон Сейчас мы это все в принципе рассмотрим быстренько Я не думаю, что у нас прям не, будут смотреть Прям такие ребята, которые не понимают, что это из реаль Но тем не менее Сейчас быстренько рассмотрим Тогда уже ладно, будут с вами все умения Мало ли вдруг Пассивка. Каждое умение, которое он использует из реали, это вот, допустим, первый навык, дает ему 10% скорости атаки. А суммируется до четырех раз. То есть, максимально, сколько может он набрать за счет пассивки, это 40% скорости атаки. Он не нуждается в скорости атаки. У него за счет пассивки скорость атаки есть. А первый навык, выстрел. А смотрите, обратите внимание на КД. Почему его стоит максить? Потому что, видите, 3 секунды у него на последнем уровне КД. Это один из ваших основных умений, которым вы будете просто стоять, накидывать по врагу. То есть вы бегаете, бегаете и накидываете по врагу. А, вот, искажение сущности, то, что я говорил, а метка на противника, которая восполняет вам ману, да, как бы вообще немного, но дополнительный коэффициент силы умений 90, то есть оно будет со временем усиляться, улучшаться, то есть вы будете больнее бить если вы будете собираться, бумага, у мага это вообще будет имба а, магический сдвиг это его прыжок, сейчас давайте прокачаю немножко уровней чтобы вы понимали вообще что вот происходит и что я от вас хочу так смотрите ставим вражеский манекен, классика есть вражеский манекен первый навык нет, давайте со второго начнем а, второй навык, вы попадаете меткой, видите на нем уже крутится меточка, когда вы сбиваете ее наносится ему магический урон магический урон, да, и пополняется вам мана. А, накидываем еще разочек. При попадании первым скиллом вы откатываете а, все свои умения, которые у вас есть, на одну секунду. Видите, попал, еще раз откатило. Сейчас я использую, опять же, повторно. Попал и еще раз откатила на секунду. Хорошо, с этим понятно. А, дальше, смотрите, искажение. А, второй навык, точнее. Вы попадаете вторым навыком. Где бы вы ни находились, используя скачок, но нужно, чтобы он был в зоне поражения э, врага. Это как раз именно тот вариант, когда я говорил, что нужно нападать. Два варианта, да, у него есть. Когда он нападает и когда он отступает. В случае нападения, если вы видите противника, вы используете второй навык. подпрыгивайте и он сразу же стреляет именно в цель, отмеченную вторым навыком, поняли? То есть третий навык будет бить. В цель, которая есть Если вы будете собираться в мага В мага я вам сейчас покажу, что будет происходить Это будет больно На самом деле, это два основных скилла в мага маг Ну и та, конечно, которая будет по полторы тысячи бить Вот, вы попали в цель Отпрыгнули, сразу на него налетело Но комбинация в таком случае Идет такая, вы попадаете навыком Подпрыгиваете, используете первый И выстрели. То есть, вы сразу делаете эту комбу Убираем перезарядку, смотрим, как это приблизительно выглядит вы получили свой пятый уровень, вы нападаете на противника, вы увидели противника, отыграли, прыгнули, накидали. Если он текает, использовали ультимативную способность. Ультимативная способность у нас летит через всю карту, как видите, да? Давайте еще раз запущу, чтобы вы понимали, как это происходит. она заряжается очень долго. Вы должны понимать то, что вот, вот эти вот 4 секунды, не, ну не 4 там, короче, там секунда, она летит по всей карте и наносит урон. Чтобы не соврать вам. Наносит урон дополнительно физ и 90 от маг. Ну, в принципе, все понятно. Физ, маг, урон. Если вы собираетесь в АДК, вы максите свой первый навык. Вот только первый навык. Потом уже по ситуации, если вы готовы разрывать уроном. Первый, второй навык. Но, опять же, вы можете сделать баланс. Баланс навыков, если вы понимаете, что... У вас не сильно получается Именно накидывать там с первого навыка Где-то там держаться в файте Вам нужно максимально продамажить вражеского чемпиона То тогда советую вам сделать э, Замаксить э, Первый-второй в балансе То есть первый навык два раза Прокачали ультимейт Качнули на шестом уровне второй На седьмом уровне второй Используйте второй навык Даете выстрел, он получает много урона. Но это мы еще без сборки. Давайте мы накинем денег и чтобы вы понимали, как оно будет вообще, в принципе, выглядеть в дальнейшем. Вот берем два предмета, попадаем вторым навыком, даем первым и уже больнее бьет. Но опять же, у этого парня у нас 100 брони. у манекена физической и магической, да, то есть пойдем сейчас на джинксе проверим, у нее как раз девятый уровень. Стой ты не беги. Вот, мы агрессивно играем. Вот это вот агрессивная игра на изреалий. Если нужно доиграть, использовали, доиграли. Это называется агрессивная игра на изреалий. Сейчас мы накинем ей эм, уровень, чтобы она агрессивнее играла по нам. И покажу, что такое э, агрессивная игра и на отходе. Приблизительно сейчас, там, не знаю, там 11 минут игры, гру грубо говоря, да. Э, отход, смотрите. Вы отошли, кинули. Перчатка дает замедление. Она агрессивничает. Вы отошли, то есть она сейчас на вас будет бежать. Смотрите, видите, агрессивничает. Вы кидаете по ней цель и держите позиционку. Если она уходит, кинули, взорвали по ней урон, доиграли, подошли и уграете уже агрессивно. То есть он туда-обратно. Это из реально. Есть еще такой момент. Если вы понимаете то, что вражеский... Пик, макро пик, да, что такое макро мы уже говорили, это э, выбор вообще героев, именно задумка, обдумка ваших пиков, синергии и всего остального, ваших умений. Если вы понимаете то, что вам нужно будет очень часто уходить от противника, они будут вас гангать, то, понятное дело, вам нужно качать третий навык. Именно третий навык, потому что с каждой прокачкой у него будет спускаться КД. А первый у него будет перезарядка 17, ну, больше, конечно, там, наверное, 18, потому что мы уже собрали предмет на перезарядку и 11 секунд много что касается дальше, если вы стоите на линии и есть какой-то хил да, у врагов то в сборке, сборка начинается у нас приблизительно вот так вы на самом старте покупаете для мономюна да тут полный показывает давай открывайся для мономюна для настакивания собираете каплю дальше по ситуации вы можете сразу собрать мономюн но, но, опять же, сразу это как это вы стоите на линии до конца, вы фармливаете и понимаете, что вам не нужен антихил да, то есть э, начало глашатого, так, кнопочку мы сейчас уберем, а то уже почти базу разнесли вот э, 20 урона раны, больно антихил режется на 50% типа хорошо, дальше э, обязательным предметом является сияние будем его так называть но, его нужно улучшать Вариантов несколько. Либо тринити, либо перчатка. Ну, тринити это тройной союз. Вот. Тройной союз дает вам 200% урона физического от вашей сборки. Но для начала я бы советовал вам именно вот такую сборку делать. После чего ботинок, понятное дело, что вы собираетесь себе по ситуации, какой вам нужен ботинок. Ам... Клинок падшего короля. Долго думал, вспоминал. Очень хорошая штука, потому что когда вы даете прокаст по противнику давайте представим, что это будет у нас джинкса мы на нее сейчас агрессивно бежим играем по ней помимо того, что у вас срабатывает казнь электричеством у вас еще срабатывает а, ботрок да, и он замедляет противника опять же, вы повесили на него антихил как видите, желтая полоска под нами это именно наша пассивка когда вы настакиваете 4 этой пассивочки, у вас получается 40% скорости атаки вы очень быстро бьете ее нужно продлевать именно с помощью умений. Хорошо. Ну и опять же, это все вы закрываете глашатым. Ту -тю -тю, ту -тю -тю. Давайте, полная сборка. Джинксе быстренько накидаем тоже денег. И нам накидаем уровня. Пойдем сейчас с Джинксой поделемся. В принципе, ботинок вы выбираете себе ситуативно. Это вариантов нет. Вот это классическая сборка на Изреале. Просто классика. Перчатка. Перчатка изменяется. Все ситуативно. Включаем монстрика, сейчас где-то тут джинса будет стоять, мы быстренько по ней сыграем. Бах, кусок упал, просто упал кусочек от нее. Она просто не ожидала такого поворота событий, ну попробуем сейчас ультра доиграть. Нет, еще выжила. Но мы ее не догоним. Большая дистанция, хотя видите, делает ошибку и... И, и, и, и, и... и... Не доиграю, нет, не достаю, просто не достаю. Третий навык помогает нам по преградам перепрыгивать. Видите, мы можем насчет ботерка и ботинка захиливаться хорошо. И второй навык, вот как он работает по башне. Плюс 300 урона. Ну, опять же, это фулл сборка. Но это очень много на самом деле. То есть, если кинуть, взорвать, ну вот 500 урона получает башня. Вот она, бежит джинса уже, накидывает урон. Сейчас мы с ней подержимся немножко э, в физической сборке вот мы ее обыграли, вот это урон из реаля при фолк сборке, очень большой сейчас давайте последний файт, как говорится, с ней пока она будет бежать, мы сейчас захилимся из реаль пикается в случаях если нужен а, паук урон то есть, а, когда нужно именно отталкивать противника, либо наоборот давить его вот мы накидали, замедлили ее, и играем дальше и ульта как бы, ну и доиграли грубо говоря хорошо, теперь телепортируемся на базу показываем магическую сборку мама магическую сборку так это все можно в принципе уже продавать сейчас посмотрите что будет происходить так ботинок оставляем и заменяем сборку берем магическую сборку лич Бэйн, сфера все готово так прыжочек урон 1000 выстрел 500 нормально погнали дальше ищем нашу джонгсу фуловую сейчас она где-то вот тут бегает Кидаем второй, отрываем ей просто кусок задницы. Ребят, видели кусочек? Отпал. Просто отпал от нее кусочек. Хоп, и мы доиграли. Это что касается из реального мага. Сейчас я вам покажу легкую комбинацию, как наносить большой урон, если там есть какой-то саппорт мягкий просто. При магической сборке, магическая сборка очень лейтовая. Поначалу очень тяжело. Понятно, что в магической сборке вы будете максить Ой, смерть, просто с проказа, сработала казнь. Видели, да, сработала казнь и как бы моментальный проказ, моментальная смерть. А, сейчас будет дубль 3, она прибегает, я даю второй, третий, и ультой промахивается. ладно, повезло ей. Щиточек сработал, топ, стазис, ждем ТД, откодышивается третий. Бежим. Кстати, смотрите, подходим к таверу, кидаем второй навык, попадаем, даем выстрел по таверу 1300. Снимаем кд за счет первого навыка, кидаем по таверу, даем выстрел, 1500, потому что у вас есть сфера в сборке. В мага он пушит таверу просто неимоверно. Он бежит джинкса, мы опять-таки хоп-хоп-хоп-хоп и доиграли просто по ее жопе. Ну, конечно, она, да, дала, дала урон мы прыгнули по товару, тавор по нам доиграл делаем, все же перезарядку 0 и погнали прыгать дальше, просто прыгаем теперь здесь теперь здесь вот смотрите, вот она бежит, даем мульту, сколько она получит урона? а, умерла, тысячу. у нее всего 2100 убираем перезарядку 0 ждем ее, я хочу вам показать проказ с помощью третьего и ультиматива стой падла не хочет она мне давать альтернативную способность если уходит доиграем просто 1700 то есть комбинация по добиванию 1700 урона просто это третий и второй навык вместе 1700 просто третий навык отрывать ей маленький кусочек жопы мы доигрываем 1000 урона все ясно АДК ясно, а АПК ясно все так, такая же позиция либо мы агрессивно играем, либо пассивно Ой, мы, мы не попали по ней. Прикиньте, мы третьим скиллом не попали. У третьего скилла есть зона поражения. А, вот это вот все, что движется впереди нашего круга, это зона поражения. То есть, в которой сработает а, навык. Вот сейчас мы попадем и сработало. Все, казнь, смерть. Думаю, с этим все всем понятно. На этом у нас, в принципе, гайд закончен. Всем спасибо, всем пока.